Проснись, страна, открой глаза, нам врут в лицо и не краснеют, засели всюду господа, и за насчет сидят, жиреют. Нам говорят, что круто все, как боги мы живем в России, но те, кто это говорят, народ об этом не спросили. Они твердят, что мы живем все на достойную зарплату, а в это время полстраны не может заплатить за хату. Политики дают отчет, страна финансово крепчает, и в среднем русский наш народ где-то тысяч сорок получает. Да ты, блядь, лучше посмотри, на что живет страна большая. Пособий, пенсии, зарплат нам на продукты не хватает. В тюрягу могут посадить даже за такое стихотворение. А кто-то продал пол полстраны, так это нет, не преступление. А медицина вся у нас бесплатная и на высоте. Но чтобы ребенка излечить, придется скинуться стране. Гробит здоровье наш народ на двух, а то и трех работах. Взглянешь на это все порой, и жить по сути неохота. Они загнали нас в долги, кредиты, суды ипотеки мы им пожизненно должны. Для них мы не до человеки. Сами дороги колесят на фешенебельных машинах, а нам с экранов говорят, тебе нужна Лада Калина. У нас по сути вся страна за гранью бедности страдает, а президент, он молодец, соседним странам помогает. Им всем плевать и на тебя, и на детей твоих голодных. Они у власти при деньгах живут вальяжно и свободно, и в скором времени решат, что слишком ты живешь богато. Тебе и отпуск сократят, остатки отберут зарплаты. До пенсии не дожить нам нет, как бы ты там ни старался. А доживешь, опять привет. Твой трудовой стаж потерялся, а пенсионный фонд, в который твои стекались отчисления, пропал исчез, и след простыл. И нет состава преступления. Такая вот моя страна, где я живу, где я родился. Теперь я знаю для чего стране своей пригодился. Чтоб зарабатывать бабло для дяди с тети, что у власти, в виде налогов и квартплат, и будет им большое счастье. А сдохнем мы, так не беда, работать будут наши дети. Мы инкубатор, не страна, вот наша истина, прозрейте.